всем привет сейчас я вам расскажу анекдот про гулящую жену каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки возвращается мужик домой и встречает соседа привет здорово слушай ты знаешь что твоя жена шлюха ну и что так не любовники ходят ну и что в очереди здесь стоят ну и что? Слушай, ну как что? Зачем она тебе? Разводись с ней. Ха, делать мне нечего, а потом, как все, в очереди. Стой. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про мужа и жену. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. У мужика спрашивают, что у тебя за фингал-то под глазом? Да жену на «ты» назвал. А что? За это бьют? Да вот был случай, лежим с ней в постели. А она мне говорит, давно мы с тобой сексом не занимались. А я ляпнул, не мы, а ты. Всем привет. Сейчас я вам расскажу анекдот про 5 тысяч. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Девчонки, я звоню вам сказать, что я сегодня на работу не приду. А что случилось? Муж тысяч потерял. По всей квартире ищет. Ну а ты-то здесь при чем? А я на них стою. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про сорок четвертый размер. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Парень успокаивает девушку, которая недовольна размером своей груди. И говорит, глупенькая ты, ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера, зато ноги вон сорок четвертого всем привет сейчас я вам расскажу анекдот про бабушку и внука каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки внучочек хер ты компьютерный иди чайку то попей бабушка ну сколько тебе раз говорить что я не хер а хакер. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про большой размер. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Жена выбирает мужу ботинки. Сорок пятый малые, сорок шестой тоже малый и сорок седьмой малый. Продавец больше. «Нету». жена. «Ну что у тебя за ноги?» «Ничего нету». «Муж, когда я маленький был, я рос в деревне, ходили босиком, вот и выросли». «Жена, лучше б ты без трусов ходил». Жена мужу, «Дорогой, а что ты читаешь?» Свидетельство о браке, а зачем?» «Срок годности ищу». «Не забывайте». Подписывайтесь на мой канал И ставьте лайки Всем приветики Хочу поздравить всех С Днем России Пожелать вам всего самого хорошего Самое главное здоровье. Погодка чтобы была прекрасная Как вы видите у нас снова Жара, я уже успела в душ сходить О, Пекло ужасное Сами видите, гляньте на солнце Все же переливать. Прям видите, такой блеск Ужас, сегодня опять жара, на солнце смотрю, сегодня вообще 45, на солнце 45. В тени, конечно, поменьше. Уже нагуляли с детьми, пришли, детки отдыхают. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про цветы. Каждый день на моем канале прикольные, смешные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Сегодня на рынке выбирал цветы. Продавец кричит, у меня понюхай! Неделю стоять будет! Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про деда и внука. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Ох, внучок, не было у нас раньше ни одноклассников, ни контактов. А как же вы жили, дедушка, без них? Сеновалов было много. Вот там и были и контакты, и одноклассницы. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про доктора и пациентку. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал. И ставьте лайки. Доктор, помните, когда у меня нервы шалили? Что вы мне сказали? Завести любовника. Так объясните мужу, что я не блядь, я лечусь. Всем привет. Сейчас я вам расскажу анекдот про двух друзей. Каждый день на моем канале Прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривают два друга и один другому говорит. Я женился, жена работает в ГАИ. Поздравляю, да что тут? В первую брачную ночь оштрафовала. За что? За превышение скорости и остановку в неположенном месте. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух монашек. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Две монашки нашли презерватив. Одна говорит, это обувка. Другая, нет, это одевка. Пришли они к святому отцу и говорят, это обувка или одевка? А он им отвечает: "Эх, сестра мои, это херомантия". Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух пенсионеров. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривает два соседа-пенсионера. Слушай, смотри, какая девушка. Грудь во, бедра во. Блин, Петрович, успокойся. У тебя очки плюс 12. Идет мужчина по улице, а навстречу ему юная красотка. Он смотрит на нее и говорит, вот бы моей. «Такие ноги!» Через несколько метров еще одна красотка. Он, «Вот бы моей жене такую грудь!» Приходит домой, жена открывает дверь, а он ей говорит, «Дорогая, не поверишь, всю дорогу только о тебе и думал". Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про двух стариков, Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Разговаривает два старика и один другому говорит, ох, у меня сейчас сил больше, чем было в молодости. Странно, как это может быть? Ох, в молодости я свой член сохнуть не мог, а сейчас завязываю в узел. Всем привет! Сейчас я вам расскажу анекдот про гинеколога. Каждый день на моем канале прикольные смешные анекдоты. Не забывайте, подписывайтесь скорей и ставьте лайки. Поступает парень в медицинский институт отделения гинекология. Его спрашивают, у вас прадед гинекологом был, дед, отец, у вас что, династия? Нет, насмотреться не можем. Говори, что я такая, просто уникальная. Я почти, что золотая, но не идеальная. Иногда я как погода, слишком переменчива. Ты хотел найти богиню, а я просто женщина. Как есть принцесса или горничная, люби меня, такой, как есть, то на эту солнечный, люби меня, такой, как есть, счастливая и несчастная, люби меня, такой, как есть, ведь я такая разная, люби меня, такой, как есть, ведь я такая разная Девушки, для того, чтобы не ревновать своего мужчину, он должен уходить из дома с полным желудком, с пустыми яйцами. А если наоборот, то это не он козел, а вы овца.